здравствуйте друзья с вами надежда соколова сегодня в рубрике актив про здоровье выполняем комплекс упражнений для суставов данный комплекс упражнений поможет вам снять болевые ощущения улучшить подвижность суставов и их питание подписываемся на мой канал если вы еще не подписались и начинаем комплекс упражнений садимся на ягодицы выводим стопу вперед собираем пятки раскрываем колени делаем вдох выдох Переводим руки на колени и округляя поясницу тянемся поясницей назад. Разогреваем поясничный отдел и теперь начинаем разогревать мышцы вдоль позвоночника выполняем разворот вправо-влево. Одна рука на колени, другая касается пола. Последний раз также и задержим положение. Другая сторона. Вводим руки на колени, снова округляем поясницу, втягиваем живот, выпрямляемся и теперь подтягиваем пятки к ягодицам, раскрываем колени, локтями нажимаем на колени и раскачиваем корпус вперед, нажимаем локтями на колени и назад, слегка округляя поясницу. Уходим вперед, остаемся здесь, удержали положение Округлили спину, удержали положение. Теперь по попружиним коленями, еще больше разогреем наши тазобедренные суставы, готовим их к работе. Уводим корпус вперед, локтями нажимаем на колени, удерживаем положение. Берем себя за пальценок, вытягиваем, тянемся пятками вперед, выпрямляем ноги в коленях, подтягиваем бедро к плечу, колено к плечу и вращаем стопу в одну сторону, последний раз также и в другую сторону. Теперь подтягиваем колено к плечу, голень к груди. держим это положение, кладем стопу на колено и при прямой ногу сгибаем, подтягиваем оба колена к животу, к груди, раскачиваем таз вправо влево, слегка приподнимаем правую левую ягодицу, чувствуем вытяжение вдоль позвоночника, возвращаем, выпрямляем ноги и тянемся вперед.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 Кладем стопу на колено и прямую ногу сгибаем, подтягиваем оба колена к животу, к груди. Раскачиваем таз вправо-влево, слегка приподнимаем правую и левую ягодицу, чувствуем вытяжение вдоль позвоночника, возвращаем, выпрямляем ноги и тянемся вперед. Поднимаемся и меняем положение. Ноги в положении буквы Z. Правая нога впереди, левая нога сзади. Наклоняемся в сторону, опускаемся на предплечье, на руке не висим. И теперь мы начинаем разворачивать корпус вниз. Будьте внимательны, движение начинает корпус, а не рука. Сначала корпус, потом рука. Продолжаем также. Выдох вниз, раскрываемся на вдохе. Выполним всего 8 раз. Последний раз также. И теперь опускаем локти на пол. Разворачиваем грудную клетку в пол. Не забывайте держать пресс. Теперь раскроемся и удержим это положение. Поднимаемся выше, захватываем бедро и тянем стопу вперед. Раскачиваем ее. Теперь задержались удержали положение взяли себя за стопу и потянулись через пятку вверх опускаем стопу на пол за колено опускаем локти на пол округляем грудную клетку тянемся возвращаемся вверх возвращаем ноги в положение буквы z и начинаем округлять поясницу, руки на коленях. На подъеме разворачиваем голову вправо. Круглая спина, живот подобрали, поясницу потянули, выпрямились, развернули шея, отдел. Теперь выполним все в другую сторону. Ноги в положении буквы Z. Левая рука ушла в пол. Правой рукой потянулись, удлинили правый бок и начинаем разворачивать корпус. Снова будьте внимательны, у вас работает корпус, а не рука. На выдохе вниз, на вдохе раскрываемся. Чувствуете, как у вас тянется весь бок. Контролируйте таз. Таз неподвижен и тянитесь через макушку. Выполним всего восемь раз. И последний раз также. Теперь мы останемся внизу. Опускаем локти на пол, разворачиваем грудную клетку и плечи в пол. Удержали положение. Возвращаемся и тянемся рукой в сторону. Теперь поднимаемся, берем наше бедро и начинаем его раскачивать и тянуть стопу к груди. Последний раз также тянемся через пятку вверх, выпрямляем ногу вверх. Опускаем стопу вниз, округляем грудную клетку, стопа вниз за колено, округляем грудную клетку, тянемся. Поднимаемся вверх, ноги в положении буквы Z, руки на коленях, круглая спина, прямая, разворот головы. Живот в себя, разворот. И еще круглая спина, прямая спина. И еще раз так же. Теперь мы соберем ноги скрестно, переведем руки вверх и Нажимаем правой рукой на левый локоть, добавляем наклон в сторону, тянемся за рукой, удлиняем весь бок. Меняем другая рука, нажимаем на локоть, ладонь между лопаток, наклон тянемся. возвращаемся, берем себя за пальцы ног, вытягиваемся через пятки вперед, удлиняем себя, возвращаемся вверх, делаем вдох, выдох, последний раз дальше, опускаем кисти на уровень груди и на сегодня это все.